Всем привет на моем канале! Сегодня буду оформлять торт в стиле вспыш и чудо-машинки. У меня здесь бисквит и взбитые сливки со сгущенкой. Оформлять я буду белково-заварным кремом, он у меня уже готов. Ссылочка у вас появится на экране. Подложку смазываю кремом. Торт буду переворачивать, так как дно намного ровнее. Так как торт собирала без кольца, необходимо подровнять боковины торта, кое-где есть неровности. У меня будут располагаться фигурки, поэтому я торту немного кидам объема и высоты. Для этого я срежу вот так наискосок, буквально на сантиметр-два половину торта и то что срезала сейчас уложу наверх лишний крем уберу в два этапа покрою торт белковым кремом С помощью зеркальной шоколадной глазури я делаю подтеки на торт. У меня уже готовы топеры на мастичной основе. Далее я сделаю имитацию дороги с помощью измельченного печенья. И сейчас располагать буду машинки. Дополню торт бисквитным мхом, который я готовила в микроволновке. У меня есть вот такие шоколадные шарики. И я дополню еще немножко тортик. Вот такой торт получился у меня на день рождения нашего младшего сына. Он обожает машинки, обожает этот мультик вспыш. Как только где-то что-то, сразу его включаете. Так что я думаю, он будет вообще очень-очень впечатлен. Он еще не видел, поэтому это будет сюрприз. Кому это видео и идея понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!